Но ну, не мог я пройти мимо этого народного средства, причем перепробовав кучу всяких других, и результат меня впечатлил гораздо больше, чем от разных масел, которых я пробовал. Поехали паять! Итак, на этот раз я приготовил все то же самое. Советский брутальный паяльник, собственно, ВДХ. Алюминиевая херня в виде диодного моста с радиатором алюминиевым и луженые провода, ну и припой. Ну. Давай. Так, наносим выдоху на предполагаемое зачищаемое место. Перебор. Так, ничего страшного, что много. И также, как в случае с маслом, это только кажется невероятно. Защищаем. Все то же самое, как и с маслом, но только выдыхает. Хватит мозги пудрить. Ясно? Так, ну что, приступаем к пайке. И, подобно тому, как мы делали это с маслом, начинаем растирать. Вот оно все. Смотрите, как красиво залуживается. По телевизору показывают жуликов. Но чем я хуже? Просто качество супер. Посмотрите, никаких раковин, ничего. Ладно. Неплохо. Скорость припоя больше, чем у масла. Смотрите, какой ровненький припой. Какая красота. Все готово. Вот посмотрите, какой ровненький. Хороший припой. Тихон, друг сердечный неси нашу мысль на бумаге изложенную представим ее на суд людской